Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Белкин, я диджитал-маркетолог, и в этом видео мы разберем с вами 4 эффективных инструмента для продвижения в Инстаграм. Первый инструмент – это реклама у блогеров. Реклама у блогеров позволяет вам получать лояльную аудиторию в большом количестве благодаря рекомендации этого человека. Есть несколько важных моментов, на которые вам стоит обратить внимание перед тем, как заказывать данный вид рекламы. Первый момент – это то, что вам необходимо оценить вовлеченность страницы и качество предыдущей рекламы. Вовлеченность странице нужно определить следующим образом. Вам нужно посмотреть на соотношение между количеством активностей и количеством подписчиков, а также проанализировать комментарии. Действительно ли эти комментарии сделаны реальными людьми, действительно ли они задают вопросы, интересуются жизнью человека, или это обычная накрутка или комментарии, которые не несут в себе никакого смысла. Кроме этого, вам нужно посмотреть на качество предыдущей рекламы. Вы ищете рекламный пост, Смотрите, в каком формате была сделана данная реклама и читайте комментарии. Если они пишут «О, круто, я тоже это хочу, тоже это заказал», это хороший знак. Если люди пишут «Фу, опять эта реклама, уже надоело», это плохой знак. Скорее всего, ваша реклама не сработает настолько эффективно, насколько вы хотите. Следующий момент. Вам нужно придумать интересную интеграцию. Согласитесь, что обычная стандартная реклама по типу «Закажите здесь, тут хорошее качество и низкие цены», ну, будет малоэффективно. Я хочу привести вам в пример интересную интеграцию одной кофейни в городе Ивано-Франковск. В Ивано-Франковске есть данная кофейня, называется Sunday Coffee, и есть большой блогер, у нее есть своя рубрика, где она ходит и делает обзоры разных кофейней. Так вот, что они сделали? Они сделали совместно с этим блогером уникальный секретный кофе с каким-то секретным ингредиентом. И этот блогер разместила у себя рекламный пост, тем, что вот в этих кофейнях можно купить кофе по ее фирменному рецепту. И это дало просто невероятный результат. Эта кофейня стала самой популярной в городе, и поток клиентов идет туда до сих пор. Поэтому не стесняйтесь, придумывайте, креативьте, и получайте очень крутой результат. И третий момент. Вам нужно ценить блогера и вместе с ним идти к цели. Вы должны понимать, что блогер – это тоже работа. Эти люди очень много времени уделяют тому, чтобы раскрутить свою страницу, чтобы работать с аудиторией, чтобы подогревать ее, повышать лояльность и так далее. Он может посоветовать вам интересные форматы, он может посоветовать вам какие-то идеи и так далее. Сотрудничайте с ним и делайте эффективную рекламу. Итак, следующий инструмент – это закрытые чаты для повышения активности. Я уверен, что не все из вас слышали об этом инструменте, но он существует и он очень эффективен. Закрытые чаты обычно формируются в каких-то мессенджерах, в вайбер, ватсап или других, куда собираются все желающие по определенным параметрам. Ну, например, все страницы, у которых есть 10 тысяч подписчиков или более. И основным правилом является взаимность. То есть, когда вы публикуете новый пост, сбрасываете на него ссылку в этот чат, другие люди пишут вам комментарии и лайкают его. То же самое делаете вы, когда они вас об этом просят. Здесь есть несколько важных правил. То, что вам нужно вступать в чаты с живой и адекватной аудиторией. Лучше, чтобы эти чаты были платные. Это гарантирует вам хорошие, развернутые комментарии взрослых, реальных людей. И, соответственно, это ускоряет вам продвижение вашей страницы и увеличивает вам охваты. Следующий пункт – это выполнять правила чата. Если вы вступаете в бесплатный чат, где главным условием является взаимное выполнение условий, то есть взаимные лайки, взаимные комментарии. Если вы не выполняете эти условия, то вас исключат из чата и, скорее всего, могут не принять в другие чаты, куда вы будете проситься. И третий момент, если вы не можете найти какой-то закрытый чат, не можете в него попасть, не знаете какие-то выходы, то попробуйте Infinity чат. Это специальная платформа, где объединяются люди. Это платный чат, он стоит недорого, но оттуда вы будете получать регулярно лайки и комментарии. Так Следующий инструмент – это масс-фоллоуинг. Некоторые люди говорят, что масс-фоллоуинг уже мертвый и не приносит результата. Некоторые говорят, что он суперэффективен и до сих пор его используют на полную мощность. Мое же мнение, что масс-фоллоуинг эффективен только если его используют правильно. И здесь есть несколько основных моментов. Вам необходимо соблюдать лимиты. На данный момент лимиты Инстаграма – это 40 активностей в час. То есть 40 подписок и 40 лайков в час. Я рекомендую вам не превышать эти лимиты, если вы не хотите, чтобы вашу страницу заблокировали или на нее наложили какие-то лимиты. Поэтому ставьте 40 или менее действий в час и получайте от этого эффект. Второй момент это то, что вам необходимо искать целевую аудиторию. Как можно ее искать? Ну, для начала вам нужно, в принципе, понять, кто ваша целевая аудитория и понять, где эти люди бывают, что они делают и за кем следят. Соответственно, вы можете настроить рекламу на ваших конкурентов, вы можете настроить рекламу на блогеров, которых может читать ваша целевая аудитория. Вы можете искать этих людей по геометкам, вы можете искать этих людей по хэштегам и так далее. Если вы углубитесь в эту работу, если вы проработаете вашу целевую аудиторию, ее привычки и ее взгляды, то вы без проблем сможете ее найти в Инстаграм, без проблем сможете настроить на нее масс-фолловинг и сможете получать крутой результат. И третий пункт – это используйте дополнительные функции сервисов для масс-фолловинга. В частности, я говорю про рассылки в Директ. Рассылка в Директ – очень эффективный инструмент для того, чтобы сразу закрыть человека, то есть заставить его сделать импульсивную покупку, или же просто наладить с ним контакт, просто поздоровавшись и пожелавши ему хорошего дня. Поэтому используйте дополнительные функции. Если их использовать эффективно, они окупят себя в десятки или сотни раз. Поэтому изучите их и внедряйте. Итак, четвертый инструмент – это Giveaway. Giveaway – это конкурсы в Instagram. Их обычно проводят крупные блогеры или крупные паблики. Суть в чем заключается, что есть определенный призовой фонд и есть участники, которые должны выполнить некоторые условия, чтобы принять участие в этом розыгрыше. Но обычно эти условия подписаться на спонсоров. Есть очень важные моменты, которые вы должны знать перед тем, как принимать участие в giveaway. Первый момент это то, что вам необходимо работать с проверенными организаторами. Я уверен, что многим из вас... Приходили в директ, сообщение о том, что вот скоро стартует новый giveaway мы там гарантируем кучу подписчиков вам, скорее платите деньги и вы наш участник. Это спамеры, не стоит откликаться на их призывы, потому что данная реклама будет неэффективной, и, скорее всего она даже повредит вашей странице, снизив ее охват и ее активность. Поэтому работайте с проверенными организаторами. Проверенные организаторы могут быть крупные блогеры, могут быть какие-то SMM-агентства, которые специализируются на проведении GiveWay и другие. Следующий момент это то, что вам не нужно принимать участие в GiveWay, где много спонсоров. Если вы видите, что количество спонсоров достигает сотни, то вам лучше отказаться от этого Я рекомендую вам участвовать в GiveWay, где есть не более 30 спонсоров. А еще лучше, если вы будете принимать участие в авторских гивэвэях от определенного блогера, где обычно набирается до 10 спонсоров. Тогда вы получите очень большой эффект и тогда вы действительно сможете продвигать свою страницу в Instagram эффективно. Так Третий момент – это то, что вам не стоит участвовать в гивэвэях, где нет вашей целевой аудитории. Часто проводятся giveaway, где разыгрывается, например, какая-то стиральная машина, холодильник, телевизор и так далее. Если ваша целевая аудитория – это предприниматели или какие-то путешественники, то, скорее всего, они не будут принимать участие в этом giveaway и просто проигнорируют его. И за счет этого вы получите аудиторию каких-то домохозяек или каких-то молодых ребят, которым интересны данные призы но они не являются вашей целевой аудиторией и ничего вас не купят. Поэтому тщательно подбирайте giveaway и тщательно изучайте ту аудиторию, которая будет в них участвовать. Ну и соответственно последний бонусный совет касаемый giveaway -ов. Если у вас узкая ниша, ну, например, как я уже говорил, путешествия, если вы видите, что данные giveaway по этой теме проводятся крайне редко, то попробуйте организовать самостоятельно этот giveaway. Попробуйте найти крупного блогера, связанный с travel сферой. Попробуйте с ним договориться. И попробуйте организовать самостоятельный гивэвэй. Тогда вы получите самый большой результат. Тогда вы сможете сделать так, как вы хотите. И все будет очень круто. Я надеюсь, что данные советы были для вас полезны. Что вы досмотрели это видео до конца. Поставите ему лайк. Подпишитесь на мой канал. И я желаю вам успешного продвижения вашего инстаграм аккаунта. Скоро увидимся. Пока.